Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем играть, про, продолжаем проходить Мафию 2. Прошлой серии мы остановились на том, типа, что мы продавали там все вот это. Вон, ну, 500 баксов получил. Так, кто там звонит вечно? Хочу, сразу хочу Полаганщик пожелать. Барбара, у вас деньжата, у нас девчата. Виде? Хочу сразу всем пожелать приятного У нас просмотра. проблема. Что за проблема? У что да ну, Карло узнал про сделку Пойдём, и прислал пч. Леди за свои доли. Сколько? Шестьдесят. Черт, так Ой, много? И что, что нам что делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас ну, буду. Что-то мне как? это не нравится. Джо, двигай. А Пошли, Джо. Чем? Чем Хотите. Уходите. Ладно, девочки, забрите за собой. У нас свиты. Так что захранить творится. Это Генри звонил. Карл узнал про сделку. А, ща. А про нас он не в курсе? Не думаю. Поговорим с машиной. Ну, это плохо. Если все... все узнал. То ему капец. Нам. Ну, Хенри капец. Нам-то нет. Нам. Ну, он уже не узнал, что тоже участвует. Так нам будет ничего не капец. Хоть. Я не знаю. А ну, мы это капец. Давай быстрее беги. <соединяющие> Направдаемся? Линкельт Парк. Генри, встречайся? Да. Ладно, что он тебе сказал? Поряд ли? Телефонный разрывок. Нормально забрал дебюту. А, Мать! Генри так говорил, и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг труду. А чёрт! Что же нам, блин, делать? Я не да. знаю. Заберёмся что-нибудь сообразить. Приследую гонщика! Вас что... а, понял. В последнее время сам не свой прямо... Что? Какого что хрена? Сходит? Что там происходит? Алё, что там? Черт, что это, это Генри! Что ему... Что-то плохо? Ох ты, бля, это блядь. они его видят. Ох ты, бля, они... как калашматят. Всё, да, какой, да? Фаршмак получился. Вот я... Ай, Чего? Капец, что они офигели, что ли? Мать. Ну все, прощай, Дима. Кто тоже так, на такое способен, Да они больные, нахрен. Что да. Дьявол! Кто же на такое способен? Ну, это не способный. Сам все как думаешь? Все, Все, они перерезали просто Ты глянь, Вита! Ты, Ты веришь своим глазам и, и денег имеешь. А ему только деньги. Только деньги, и все. Ну да, не, не очень. Джо, пойдем, Поразматываемся. Генри и копы займутся. А ты... это же они. Эй, это же тот Что -то тип, тип, кто продал нам дурь. Он. Он, он и yes. есть. Он и yes. есть. Людей по-разному а убивают. <связь> <убивает. связь> <связь> а эти уроды, они на голову больные видят! Блин, в, в смысле? Зачем вот так? Прямо посреди парка? Я же сказал, больные они. Я их на их не лапшу покрашу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их А, а я еще банку. Хотя, в Если уже мертв. то следом за ним отправиться. Надо делать по уму, Джон. Привать мне, как что делать. А, Главное, чтобы они да. не сети. Ну, Хорошо, да, слушайте. Да, их там точно больше, чем горе. И что? Чем, чем больше, тем лучше. лучше. А нас, нас пока что только двое. Черт, он нас замедил, я же говорил. Я же говорил, и попросить мы догнать сюда ребятам. Еще этого не хватало. Хотите <свят> <Я не> знать? <свят> У меня есть... <свят> да, да, да. Да, да, И... Ну а то вы что? А вот что явление дракона называется. В принципе, вот. Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим нас его, пока он не сносится с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. А деньги он, по Мы можем пойти к Гарри или перебить горе. козлов прямо сейчас. Я сомневаюсь. Сомневаюсь, что у нее есть и деньги. Иначе я фанты Еще опять придется Пойдем его Это уже шо, офигел, он, он, он нашего брата назвали. И очень сильно. Не просто там взял выстрелил и все, капец. Ножами так шеломали. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос. Что, можешь меня хоть раз послушать? Не могу. Видел, что они сделали с Генри? А теперь <свес> еще понесу. Понимаешь, они шустрые, но не настолько. же? Да, пропускай нас. А, а что за фигня? Чем они так быстро меня убивают? Капец, что за фигня? Это еще самое сложное, да? Капец. Смотри, вот. как тебе это понравится? Мы тебя с Куда папу... ты Ну, алё, власть. Так, кто еще жив. Давай, Вита, быстрее! Где они? Так, побежали. Ох, ты пылях на патроны. Тьфу, 150. Побежали на них. Про любого вида. шевелись быстрее. Либо-либо. Так, ну куда? Опа. Осторожно, там еще лезет. Ты его достанешь. Я тебя достану. Ну ты вот снайпер, Вита. Ага, я еще тут снайпер. Так, куда теперь? А где ты? Куда нам идти? Куда? Пойдем туда. Ладно, иди первый битер. А я ну попал. конечно я. Спасибо. Зря а? ты заменил битера. Я вам как? Ну, то вас придурков стрелять учить. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. Все, минус два. На изи пушки. Господи, боже, они все лезут и лезут. Пушь их Эх, не важно, Неважно, у меня много. Офигеть. А, ну тут вроде бы никого нет. Я так, я так думаю. Здесь вроде бы же обычные люди живут. Вот второго. Все побежали. Да подождите, что он прибегает? Ш -ш -ш, тихо, Вита. С каких это вот порты шуметь не любишь? А, с тех, слишком что? много. Давай, давай его тихо чисто. Ну давайте. Тихо, никогда не получается. А. Что, заснул? Я сказал, надо, заснул, надо тихо. тихо. Сюда Сюда ну уже, мелкие ублюдки. Ну уже. У меня тихо никогда не получалось. Ага, да. Я тебя сделаю. Надо и нет, у меня нет. И это все, чем меня порадует? Хе-хе-хе, да ты попал! Да нет, откуда он? Да он взялся откуда, блин? Где я теперь начну? Заново Нет, слишком. Тихо, с каких это ты порты как шуметь не любишь ну, их там нет, слишком нет. много давайте тихо, тихо, тихо давайте тихо у него бутылка да не получилось тихо ну уже мелкие ублюдки а как тихо было Жали, ли Где? Крыса бежит. Что уроды поняли, с кем ну, связано? Во, алло, где вы? Ещ у нас Что-то мне это не нравится. Или тут еще кто-то? где вы? Я тебя доберу! Ну. А, Невятого, май... да? а! А! А! А! Ты стрелять А! не А! Да! А! как я его А! Я стрелять не умею. Прикрой Туда меня, Вита! Вроде бы убивает, но нет. Давай, быстро, пошли! Так, где вы? завалим. Так, а вот он. Да, блин, а что за... Фига? Короче, сейчас. а давай, давай. Видишь, не так плохо, да? Да. Да, если нас узнают, и об этом услышит Карлон. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Ну да. Еще один этаж, это как в вот одной игре. Я помню. Столько этажей -то. Так, пошли. Ты, по-моему, последний этаж. Ты труп! Ты, Уродка согласна! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще Чуть деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Да, было. был информатором. Ты чего? Вот. Катушек съехал. Нас человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасина передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Э -э -э, ты говоришь, Генри был крысой? Да. Это неправда. Он был крысой. Бред какой-то. Вообще, Вообще чушь. чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Унистазать собственный и все одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. вот как? Ой, тебя тоже. Ну, теперь, теперь все взял, твои проблемы позади. позади. Ты где так наши и деньги? деньги? Их тут Что? больше нет. Что Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размаживаю. Я вам скажу, то меня убьют. У тебя по-любому. Твой выбор. Ты с ума сошел. А чего ты хотел отпустить его? А вдруг бы он разговорился? А, так да, черт, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Это да. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Они набежали уже. Да, капец. А, вот они, кстати. Уже сирены. Ну, все, ну капец. Можно. Так. Боюсь, они здесь в городе. А так и можно сделать. Блин, где мои автоматы? Дробовик. иди сюда, тут можно выйти наружу. Дробовик, этот хреновик. Куда ты пошел, Дион? Все? Нет, тут было одна Где? Они все просрали, что ли? Как это у него нету Томпсона? Нет. Ни, ни у кого нету Томпсона. Как, они так чуть менее убили, у них Томпсона нет Витя, ну, ну ты куда? Мы да, же куда? оттуда пришли! Я знаю, я хотел просто патроны патрона взять, но их нету, походу. <сосы> Он просрал все. Не надо было стрелять. А, а, они уже не да? <сосы> <сосы> <сосы> Мать твою, ну же Витя, валим <сосы> отсюда! <сосы> их слишком много, быстрее, найди нам дачку! Каждый день! не берем! На! Я живым не берем! Я думаю, что происходит. Сбросишь. Ты <звучит> что делаешь? Бери машину, любуюсь. И <звучит> Отвези меня домой, мина. Это было с <звучит> да? Ну да. Не хочу, хочу говорить не об этом. Отвези Презид меня yes weight... <tir yummy ear screens> uh, bring well you news cash shootout в Chinatown are on the scene but shots continue to the, the, 곳ures, the shootout now police are still pulling the crowd for information kids but witnesses appear either unwilling to cooperate or in many cases unable to Фух, даже не попались на глаза. Это сделка сплошной геморрой. Ага. Ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги да. потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Ну, да. Попали. Это полно. Здесь, здесь. Знает, это мой, то... А если Генри правда был крысой? Не, не может быть. быть. Не, не может смей быть. так говорить. Нет, может, не Ладно, надо. Сперва может денег быть, добру. не правда. Хоть Но это уладим. А на сегодня хватит, мне надо, надо выпить. Надо Завтра надо выпить. позвоню, Пусть будем выпить. решать. Ладно. Ладно, Ладно. Ладно. до встречи. Не, не Будь осторожны. Слушай, мне сегодня и хватит. Я и так письмо мокрый. Мало того, что мне надо их было всех перестрелять, да еще и... следующей серии песницу не понятно потом все на паузу это мы увидим в следующей серии а пока ставьте пока ссылка на плейлисты и ролики в описании а пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока